Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня хотелось бы поговорить о паразитах. Ну, в каком плане паразитах? Те, которые живут внутри нас, да, паразиты есть, но когда разговор заходит о таких вещах, как, скажем, лимфатическая система или мозг, ну, как бы здесь, думаю, нельзя называть эти структуры паразитарными. Ну, лимфатическую систему там гидры называют, да, все там ищут там каких-то монстров, живущих среди нас, внутри нас. Вот. Тема такая, скажем, педалирует ее многие на этой теме, их хайпят, скажем так. Но можно ли в данном случае говорить, что это паразиты, да, внедренные в нас? Да, нам приводят такие аргументы, как что лимфатическая система, она... Ограничено, Ну, не то, что ограничено, а как бы, как сказать что ли, немножко отодвинуто от иммунитета, да, что если организм бы до нее добрался, то, соответственно, он бы ее уничтожил, как врага бы воспринял. То же самое говорят про мозг, что если бы наш иммунитет добрался до мозга, то он бы его уничтожил, сожрал. Здесь все же... Хочу сказать, что и мозг, и лимфа, они все же формируются в утробе, собственно, при нашем рождении. Вот. И говорить, что они паразитарные структуры, я бы не стал. Здесь я хочу высказать свое мнение. Мне пришел ответ, и я так думаю сегодня, что, в общем-то, это за системы. И не только они, но и им подобные. Смотрите, вот когда, скажем, запускается космический корабль. Там какие присутствуют различные элементы. Там же очень много дублирующих систем. Ну, например, если что-то не сработало, да, другое реле переключается, берет на себя собственную работу, дублирующую функцию, эту включает и дублирует процесс. Вот, и все происходит, и ракета летит. Вот. И вот э, лимфатическая система и мозг и им подобные, я вижу, что это вот так называемые дублирующие системы. Но они не дублируют э, как бы что-либо именно вот непосредственно, если что-то вышло из строя, они дублируют. Нет. Они дублируют э, немножко по-другому. Когда меняются внешняя среда, внешние факторы, вот, вот тогда и подключаются вот эти системы. Именно при смене. При смене вот, э, внешней среды, чтобы человек мог выжить соответственно. Вот. Меняется внешняя среда, внешние факторы. Включаются вот эти дублирующие системы. Ну, может быть, вспомогательные. Но, думаю, все же они дублируют. Ну, вот. Поэтому это вовсе не паразиты. Вот. Не нужно паразитировать на вот этой теме, тематике, педалировать вот эту паразитарную тему. Вот. Паразиты внутри нас есть, да, мы все-таки биологические объекты, понятно, что кто-то в нас живет, вот. не все, что у нас живет паразиты, много и симбиотов, которые а, помогают нам в этом отношении, вот, как бы, ну, такова жизнь, что ты скажешь, вот. а мозг, лимфа, это просто дублирующая системы. изменится внешняя среда, и они, соответственно, включатся. Начнут работать на полную, пока они, как я понимаю, как бы в спящем латентном режиме работают. И кстати, смотрите, здесь есть такой момент. Многие же видели, наверное, наверняка различные видео на YouTube или статьи какие-либо, когда люди теряли часть мозга ну, при различных травмах. И что происходило? Нам говорят, что якобы там одно полушарие, даже целое полушарие теряли. И нам говорили, что одно полушарие берет на себя функции другого полушария. Я думаю, что это не так. Ничто там не может взять на себя функции другого полушария. Не может. Ну Просто физически этот объект утерян. Как там оно функции может на себя взять? Нет. Именно вот и включаются вот те дублирующие системы, которые позволяют функционировать нашему аватару дальше. Это именно те дублирующие системы. Вот как-то так. На этом автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующего видео. Пока.